Путин предложил британцам два варианта. Или провести всестороннее совместное расследование инцидента об отравлении бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбере. Или прекратить разговоры на эту тему. Об этом президент России рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств. Вместе с тем Россия продолжит добиваться от Великобритании исчерпывающих ответов по вопросу Отделе Скрипалей, поскольку телеинтервью Юлии Скрипаль, которое она дала на этой неделе, вызывает подозрение в том, что оно было срежиссировано местными спецслужбами. Размытый фон, то ли парк, то ли внутренний двор какого-то закрытого учреждения. И вот она появляется перед камерой в летнем платьице и с улыбкой на лице. А больнице, в которой Юлия Скрипаль провела несколько недель, говорит лишь шрам на шее от трубки аппарата искусственной вентиляции легких. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. В кадре Юлия явно старается быть искренней, но выглядит все так, будто она читает чужой текст. По мнению специалистов, по стилистике он напоминает послание, которое больше месяца назад опубликовал от имени Юлии Скотланд-Ярд. Построение предложений, фразы и общее настроение говорят о том, что прочитанное заявление могло быть написано на английском языке, а уже потом переведено на русский. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну. Существует и текстовая версия этого послания. Ее уже изучили графологи. По их словам, обе версии текста на русском и английском языках принадлежат одному и тому же человеку. При этом, по словам специалистов, обращение вполне могло быть написано под диктовку. А здесь в целом картина неуверенности, неуверенности в почерке, неуверенности в подписи. Подпись в обоих вариантах перечеркнута. То есть это говорит о неверии в себя, когда человек зачеркивает как бы себя, свою проекцию на листе бумаги. Очень много страхов. Этот английский текст, можно сказать с уверенностью, одну вещь. Он написан при участии носителя английского языка. Может быть, его написал носитель английского языка, может быть, его редактировал носитель английского языка. Четко выверенный э, английский текст. Но вот, э, опять-таки, каков вклад э, самой Юлии, каков вклад редактора, мы этого узнать не можем. После этого видеообращения, казалось, утихавший шпионский скандал начал разгораться с новой силой. Вопросов вновь больше, чем ответов. В российском посольстве в Лондоне до сих пор не знают, где и в каких условиях содержится Юлия Скрипаль. Нужна ли ей какая-либо помощь? В дипмиссии вновь потребовали встречи с соотечественницей. Но в ответ тишина. При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное.